Всем привет, с вами CrossFit Day Travel. Мы приехали в место, там где есть очень красивый природный водопад. Я уже слышу шум воды. На минуту почувствуем энергию водопада. С вами был Крошик Дэйд Трэвел. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем пока-пока и не пропускайте наши новые видео.